высокий uh -huh. и узкий и тоньше он намного тоньше uh -huh. это просто более квадратный получается вот. вот этот как раз он должен в принципе войти в эти размеры которые были до того сейчас до, до, до... Uh -huh. размер точно такой вот здесь это видите нету этой это он снимался на, на разгрузочном поясе uh -huh. двумя металлическими полосами и когда эти полосы выдергиваешь, он падает просто да, а, ну, а, Так как ты утектива, ты, ты, ты, ты да? Это как раз был первый обук, у которого был выпадение mm -hmm. мягкий. Сейчас этот облак делается вот так же самое. Mm -hmm. Наверх выходит две полосы. Mm -hmm. Новая сумочка. Скоро будет. Скоро. Скоро <свят> скоро. Скоро скоро. Скоро скоро. Меньше, чем еду но больше чем обычный выезд класса с этой стороны что можно было цеплять на на все что угодно делаем естественно здесь петли для того чтобы нужно было посредством этих карабинов цеплять на все Ну и короче ну, вот, здесь друг это, это, но... делают... это побольше чем это помещается... В принципе, один-две. В другой-две. Установили кармашки на моем рюкзаке. в Киеве все спят Мусор за шквар И повезла его в Киев Ну потому что ну, в Киеве ну, я хоть, э, Не за шквар в Киеве в Киеве мусорить Ну в правильных местах выбрасывать мусор Не за шквар Потому что Киев чистое и привитное место Переробки у нас нет Но але... Бажание что-то перероблять заведение, которое называется Мушли Мушля, типа по-украински ракушка Заведение модное Находится в самом центре Киева На Пещатике И здесь готовят морепродукты А популярное, потому что Цены не дороже одного евро Нормальные. Продолжаем тур по муралам. Вчера не гуляли. Сегодня встретили Диму. Он сам из Николаева. Она живет в Киеве. Да, убежал жить в Киеве. В Николаеве появляется, но с нами гулять не хочет. А тут вот загородили забором, и не получается снять полностью зверюшечек. Еще один. Вот одно заведение, которое называется скалбас. продают тут хот-доги, где сосиска, блин, непонятно, еще сделана, которую можно не грызть, она сама тает во рту, вот. и такой паршивенький кофе, что-то еще, стены разрисованы посетителями, чем-то похоже на сквот. Модное место. Вот это в Киеве в самом центре находится. С ноября. Я мы решили С Алексеем посетить профильное мероприятие мотобайк, весеннюю, так фестиваль выставку, фестиваль. Радость и прелесть. Сумки, рюкзаки, почему-то соревнования девочек на пилоне. Мне очень понравилось, кстати, радость. Безусловно, мне тоже, я не могу поспорить. кто тоже, когда раз... Вот и все красиво. Рогатка и блестящие трусы. Вот. Но из самых ценных вещей, которые мы привели туда, на этой выставке, это было многоразовые туристические какие-то шведские по-моему, наборы. Такие двухсторонние, вилочка, ложечка и так далее. Из экопластика какого-то. Это первое, что мы привели на мотобайке. И второе бесценное привлечение с выставки мотобайк это был вот это средство по уходу за кожаными изделиями, состоящее из натурального пчелиного воска Покажи. и растительных Покажи. масел. Труды, Что немаловажно. Во-первых, оно натуральное, а во-вторых, в комплекте к этому средству идет Мочалочка, то есть, если вы думали, как его наносить, производитель все это думал до нас. Есть, вот это и мочалочка. С тех пор прошло шесть лет. Сегодня обнаружили, все тот же воск и все та же мочалочка. Ну вот, Он с бараном шпуча